Я выбрал для сегодняшней такой первой, первой лекции такую тему, которая мне кажется, во-первых, очень высоко теоретичной, а во-вторых, нетривиальной. Время, время. – это нечто, о чем речь идет во всех человеческих делах. Это совершенно очевидная вещь. Философия времени в целом является, конечно… Одно из базовых там, частей антологии и философии в целом. Но я опущу весь этот большой контекст философии времени в целом и всей этой огромной дискуссии. И хочу говорить только о том, что можно назвать политическим временем и можно ли о нем говорить. Надо сказать, что сразу можно сказать, как бы вот следующее, что я так построил свой рассказ. Я скажу несколько слов в введение, а потом выдвину семь тезисов или семь тем, которые связаны с этой темой, которые семь тем, которые сегодня актуальны, очень важны, и находятся в центре такой как бы политико-философской дискуссии идущий и в России она идет, конечно, но тем более во всем мире. Первое, что надо сказать здесь, что темпоральность, темпоральность то есть некоторое протекание времени, конечно, она, поскольку она есть во всех человеческих делах, то она, разумеется, есть, конечно, и в общественной, в общественной жизни как таковой, то есть в социальных, в социальных процессах. Но что это такое применительно к социальным процессам? Можно начать отсюда разговор, как бы, что мы фиксируем политическое время, скажем, в, в языке, ну, например, как тематику ускорения. Политическая тематика ускорения является просто такой... Ну, как бы очень широко распространенная, она себя проявляет в массе э, исторических ситуаций, когда э, политика находится в какой-то проблемной фазе. Причем это ускорение, оно э, как бы имеет две таких стороны. С одной стороны, ускорение, это, ну, например, ускорение вот, перестройка ускорения. Вы тут все сразу легко увидите контекст целое большое социальное тело чувствует, что оно от чего-то отстает и вырабатывает некоторую идею ускорения, То есть, а это и есть, собственно, темпоральность некоторая, ускорение. Но при этом и, скажем, известный немецкий современный философ, еще живой Герман Любе, да, такой один из великих, но не живущих, как хабермас примерно, немецких философов. Он, собственно говоря, свою, одну из своих книг 92 -го года целиком, он ее так и назвал, «В ногу со временем», она вся посвящена темпоральности в современном мире, в социальной сфере, конечно. И там он тоже хорошо показывает эту тематику, она по-немецки там звучит через слово «акселерация», конечно, да и на всех остальных языках. Это политика акселерации или, или курс акселерации. Надо сказать, что этот курс акселерации, он стоит перед всеми правительствами, перед многими структурами, институтами, поскольку совершенно ясно, что в, примерно начиная с эпохи модерна, с эпохи модерна, конечно, а не ранее, проблематика того, что мы отстаем, в кавычках, неважно неважно кто, но мы отстаем она является фундаментальным моментом политики, требуется догонять. И большинство сюжетов там, политики 20 века, оно построено именно на гонке, на гонке во времени. Если зайти с этой стороны, то отсюда можно сделать такой шаг в, в таком направлении, примерно. Когда вообще появилась эта вся проблематика ускорения да, и темпа, темпа развития, которая так важна сегодня и которая ну, буквально прожигает, прожигает правительство и э, различные институты и создает атмосферу гонки и обязательного участия в этой гонке? На этом примерно ответ такой. Видимо, ответ заключен в том, что до XVII века ничего этого не существовало. И вместе, вместе с тем, как современные политические теоретики фиксируют вообще появление вот всей темпоральности, которая началась с эпохи просвещения, или даже чуть раньше, то есть начиная с, религиозной реформации, с периода религиозной реформации и его итогов, здесь возникает... Не просто новое представление о времени, а целый новый понятийный язык, да, о котором Райнхард Козелек, да, немецкий немецкий великий тоже наш современник 20 века, политический теоретик, который, собственно, и сформулировал, что вообще вся сетка понятий, с помощью которых мы описываем социальное, весь язык социального, он претерпел радикальные изменения примерно в середине 17 века. С этого момента что произошло? А Произошло следующее. Большинство политических понятий приобрело, как он сказал, проектный характер. Что это означает? Ну, это в его понимании означает следующее. Само, сама роль будущего до 17 века в социальной жизни была гораздо меньше, и она была принципиально иной, во всяком случае, чем она стала, начиная с, с началом нового времени. Иное это что значит? Это значит следующее. Каждое слово политического словаря после 17 века, оно стало содержать в себе не только некоторый элемент ну, как бы утопии или некоторый элемент проектирования будущего. Простой пример, да, можно привести такой, скажем, Бакунин использовал для описания рабочих слово «увриер» французское в своем политическом языке, и оно просто означало рабочих. Рабочие – это просто социальная стратификация, а пролетариат – это вот, собственно говоря, яркий пример того, что он хочет сказать «козелек». Это слово, которое начинает нагружаться уже не просто стратификационным значением, а оно начинает наполняться некоторым призывом. Да? То есть, когда мы выдвигаем политическое понятие какое-то, то оно содержит в себе некоторые требования к будущему, некоторое движение вперед. И здесь возникает темпоральность. Таким образом, вот эта вся темпоральность возникла в начале Нового времени, она создала нам такую сетку «прошлое, настоящее будущее». И если очень кратко обозначить здесь этот важный, важный момент, который хорошо описывает в своей фундаментальной книге Роберт, Полок, да? Роберт Покок, прошу прощения. и вместе с ним и Квентин Скиннер, то есть два таких главных современных теоретика, Кембриджской школы, да, то они что нам говорят? Они говорят, что до нового времени политическая деятельность, вообще говоря, она мыслилась совсем не в том же самом контуре, что сегодня. Почему? Потому что, во-первых, она очень сильно опиралась на теологическое время, да? то есть человек и политик пребывал, вообще говоря, внутри пространства, созданного религиозным представлением о времени. В этом смысле слова время носило характер движения, во-первых, от некоторого золотого века, в котором все было лучше, чем сегодня, а во-вторых, оно все двигалось к страшному суду. И внутри вот этого пространства политик опирался не на вообще рационализм, который был так хорошо понятен новому времени позднее, а он опирался на просто на представление о судьбе. Да? На, поэтому по поэтому как выделяет там, понятие фортуны. Да? Если у вас фортуна, судьба, то какая у вас темпоральность? Эта темпоральность, она тогда у вас такая разрывная. Она не целостная, не Сквозная, время не идет у вас из точки А в точку С через точку Б, а она у вас постоянно разрывается чудесными событиями. И до нового времени, и до начала нового времени, до появления европейского рационализма, время, время и политическое время представляли собой во многом нечто постоянно разрываемое чудесным. Сейчас, конечно, уже в нашей ситуации, когда мы уже находимся в постсовременности, даже пройдя модерн, конечно, мы воспринимаем это как метафору, то, что, скажем, покров Богородицы может накрыть войска, условно говоря. Но очевидно, что мы легко можем себе помыслить, если у вас вообще все, все, все течение политического времени и социального времени представляет из себя нечто управляемое полностью не вами, и вам не явлен его рациональный смысл, то в таком случае в нем, конечно, может происходить что угодно. И Красное море может расступиться, и покров и Богородица может накрыть покровом целые воинские подразделения и привести их к победе. А, таким образом, а, у нас имеется здесь, вот а, это первый, первый тезис, который я отсюда начинаю продвигать. У нас имеется как бы два времени, одно время, мы его условно можем связать, как бы обосновать его в, ну наиболее полно, конечно, оно обосновано в, в гегельянстве, да? Почему? Потому что, э, э, скажем, э, Гегель был такой наглядной и очень яркой демонстрацией рациональности исторического процесса, да, максимальной рациональности. Э, время политическое время, развитие. Идет у вас просто жестко по спирали, диалектично, в нем нет ни одного разрыва, каждое следующее движение помножается на предыдущее, образует новый синтез, следующий синтез вступает, значит, в взаимодействие с чем-то и так далее. И более того, и все это движется в направлении, как бы сказать, такого прогресса в целом поскольку вот в этом во всем движении развертывается некоторый заведомо содержащийся в этом смысл. Ну, он, у Гегеля он был связан с духом, но тем не менее, сегодня мы сказали, что просто в этом есть смысл. И Таким образом, если у вас история развертывается таким образом, то ваша задача как политика заключена в том, чтобы просто уловить смысл этой рациональности, которая уже существует внутри истории. И если это так, то, конечно, вот, а это, собственно говоря, было так очень долгое время для действующих политиков, для их подготовки, весь XIX век, да, весь марксизм после Гегеля прошел внутри такой парадигмы убежденности в том, что история является рациональной и социальное развитие содержит как бы такой непрерывный рационализм. Больше того, оно даже, это не просто рационализм, а тем самым некоторый детерминизм, да, то есть полная обусловленность происходящего в, в той или иной форме. И на этой почве сформировалось, сформировалось, вообще говоря, все то, что мы до сих пор и знаем, как некоторое, некоторое историческое время, внутри которого действует политик, как то, как... Та рациональность истории, с которой он себя соотносит, даже часто до конца не проводя там какой-то рефлексивной работы. Разумеется, в этом смысле слова современный политик там радикально отличен от политика эпохи Макиавелли, как я и сказал, потому что в эпоху Макиавелли политик вообще не имел никакого представления вот этого сложившегося в новое время о том, что, о том, что развитие рационально что за ним стоит такая целостность рационального развития, рационализируемого. Он исходил из другого. Он исходил из того, что политическая жизнь – это борьба за власть, наполненная хаотическими случайностями, которые невозможно учесть, но на которые надо реагировать. В центре, в таком случае, если брать политическую философию до нового времени, то в ее центре стояло тем самым понятие доблести. Да? Почему доблести? Потому что если вы имеете дело с хаосом случайных событий, которые являются вызовом для вас, в которых нет, невозможно усмотреть никакой целостной рациональности, то в таком случае ваше дело, ваша внутренняя позиция, она должна быть просто стоической, да, то есть если говорить более ранним языком, так сказать, этикем. Но в языке, уже в языке Флорентийской республики это называлось, конечно, верту, доблесть. Ты должен просто стоять и все, и принимать эти удары судьбы, и, возможно, на твоей стороне будет удача, фортуна. Очевидно совершенно, что это совершенно различается с, с той логикой, которая руководствуется, той темпоральностью, которая руководствуется политики XIX и XX века, которая мыслили себя уже внутри э, развития, э, так сказать, э, такого выстроенного развития человечества через там, цивилизационные этапы, э, через э, этапы расширения демокра там, демократии, свободы или э, улучшения благосостояния человека или там укрепления гуманизма. Они себя видели в этом контексте и видели такую непрерывную преемственность этих Этих, этих событий этого времени. Но надо сказать, что в 20 веке, и это очень важный момент, в 20 веке, как ни странно, мы видим оба времени, оба политических времени. Мы видим и рациональное время, которое, вот, собственно говоря, укреплено и рождено в модерне. А с другой стороны, мы видим и время Вирту, Вирту Макеавель, оно никуда не делось. Оно не ушло окончательно из политики. И если мы будем смотреть, так сказать, панорамно и окидывать взглядом всю политическую поляну, то мы увидим, что такие, скажем, деятели или такого рода деятели, как Эдуард Лимонов, например, они действуют как бы действовали в том же времени, условно говоря, который отсылает нас к Соентийской республике и к матьовере. А если мы возьмем, скажем, ну там Энтони Блэра, да, то это человек, который <laughs> действовал значит, в, таком, в, в, в темпоральности длинных реформ, да, длинных очень сложных реформ. То есть в, в таком высокорациональном времени, которое структурируется таким образом, как бы как в современной политике, в современных теориях управления. Да? То есть мы начинаем некоторый процесс сегодня, у нас есть дорожная карта на 30 лет, допустим, на 30 лет. Иногда на 10, иногда на 20, но даже на 30. И мы, следуя этой дорожной карте, преобразуем, например, государственную службу, да? целиком Реформа государственной службы, она длится 20 лет, или там реформа образования, она начинается, или там, э, э, значит, таким образом вот эти два времени они имеются. Но это еще не все. Второй важный тезис в теме политического времени, а они, так сказать, сейчас будут все один с другой цепляться и завязываться, мы легко из этого можем увидеть, что мы иногда теряем представление об этом, но в реальности имеется как бы два течения политического времени, два взгляда на него, в зависимости от того, у вас политика мира или политика чрезвычайного положения. Эти две политики, они присутствуют постоянно в мире, никуда не уходят, поскольку имеются периоды периоды Имеются периоды, имеются политические режимы, которые находятся в состоянии стабильности. И они не находятся в таком состоянии интенсивной политики. Но если этот же самый режим или любой другой, или отдельный политик даже, значит, оказавшийся во главе страны, переходит в режим такой интенсивной политики, она по своему духу очень близка к тому, ну, как бы к статусу чрезвычайного положения. Ну, неважно, что у вас конкретно, у вас чрезвычайное положение или у вас революция, происходит социальный переворот, или у вас просто э, чрезвычайное положение вводится по причине военного времени, у вас начинается интенсивная политика. Она сразу э, значит, перемещается, как бы не перемещается, она просто имеет другую темпоральность. Ну, простой пример. Скажем, ярким примером там, в языке выраженном, которое несколько поколений запомнили, это там фраза Ленина да, о том, что там «вчера рано, если завтра поздно». Значит, условно говоря, только сегодня. Это темпоральность, очень такая наглядная политическая темпоральность, это такая невротическая в каком-то смысле слова темпоральность, потому что если у вас политическое время, вы воспринимаете политическое время как решающее, как имеющее чрезвычайное значение, то вы должны действовать сегодня. Вообще это чрезвычайное время, так называемое, оно очень тесно связано, конечно, с политическим субъектом и его положением в данный момент. В момент, когда политический субъект Ставит себе такие экстраординарные задачи или стоит перед экстраординарным вызовом, которым является война или технологическая катастрофа или ну, любая форма, не стаб... радикальная форма нестабильности, с которой он сталкивается, он переходит в режим чрезвычайного положения и одновременно в другую темпоральность, в которой... Легко заметно, что время уплотняется. И если э, в таком э, в регулярной политической ситуации вы можете мыслить реформами, там, на десяти, десятилетними реформами, или там планом э, под названием Россия от, там, до тридцатого года, или Россия там, до двадцатого года, или Британия в 2050 году, и у вас даже большинство крупных э, инфраструктурных планов рассчитано там на примерно на десятилетия, да? то здесь в режиме чрезвычайного положения у вас время уплотняется, и вы должны э, постоянно находиться в ситуации, когда вы оцениваете, что завтра что-то уже будет поздно, это должно быть сделано сегодня, сейчас. Э, и вы ставите себе цели на очень короткий период. Отсюда возникают разного рода такие концепции, 100 дней там, или как у Евлинского, 500 дней, да, то есть чрезвычайной интенсивности программы, которые выглядят даже фантастическими, ну как там можно там за 100 дней или за 500 дней там что-то сделать, но тем не менее в таких ситуациях многие правительства или там власти, которые в этот момент возникают, они ставят себе такие задачи, которые касаются всего, например, 100 дней. И задним числом, когда историки описывают эти периоды, то они тоже видят темпо, очень так сказать, иную темпоральность, потому что действительно для того, чтобы приучить людей пользоваться ремнями безопасности, требуется примерно 8 лет с начала организации компании за то, чтобы этим пользоваться, для того, чтобы в целом нация перешла к полному пользованию ремнями безопасности, но для того, чтобы перехватить право собственности и национализировать промышленность, для этого требуется 100 дней, попросту говоря. И это делается за 100 дней в некоторых случаях. Таким образом, вот эти два времени, которые я хочу, их есть, хочу подчеркнуть. Третий важный тезис, который меня очень занимает во всем этом, он заключен в том, что... На наших глазах такой важный произошел, важный перелом, о котором пишут многие социологи. До конца он так и не интерпретирован. есть две точки зрения. Он сводится к следующему этот моменту. Вот когда так сказать, новое время вошло в свою полную силу, то, и в свою полную рефлексивную силу, то у нас имелось такое очень ясное представление о том, как расположены прошлое, настоящее и будущее. Прошлое в период нового времени, эпохи просвещения, оно наполнилось высоко рационализированными событиями мировой истории, которые формируют цивилизацию и ведут нас как бы от дикости и варваросты к лучшему будущему. Они нас ведут через сегодняшние, через настоящее, в котором мы находимся, и ведут они нас в будущее, естественно. Будущее в эпоху просвещения, оно тоже наполнилось, оно стало наполнено. Если в теологических режимах времени будущее ну, оно так сказать, наполнено исключительно только видами э, э, ада или рая так сказать. там никакого другого будущего просто нет но ну, в лучшем случае это будущее теологические режимы будущего опираются скажем там наш например если брать наш реал да, то там, на откровение Иоанна богослова мы можем сказать уверенно что в будущем 140 тысяч праведников спасутся, так сказано там, поэтому это некоторый элемент будущего, да? и там вплоть до начала 20 века, скажем, русская политическая мысль, она вообще имела в центре своего мышления проблему антихриста, как известно, но если мы берем вот такой, как бы, расцвет эпохи просвещения нового времени, то будущее, оно там определенным образом было наполнено. Чем наполнено? Наполнено э, с одной стороны э, утопиями, с другой стороны э, технологическими ожиданиями, э, причем многие из них сбывались, и они сбывались на глазах тех поколений, которые их ожидали. То есть, э, э, если там в середине 19 века кто-то предсказывал определенные формы дальней связи, то это поколение уже застало появление телефона. И примеров таких много. Таким образом, будущее было очень наполнено. И оно занимало большое место в этой темпоральности. Затем вот сейчас многие теоретики говорят нам, что произошло следующее из-за глобализации, из-за очень высоких темпов развития, да, из-за очень высокой связности мира, из-за того, что мы все оказались, как бы, в одном таком, э, в одном каком-то мире. Э, раньше он был гораздо более разнообразный. Из-за этого э, Прошлое как таковое стало терять свое значение. Нам не очень важно, как там это прошлое было устроено. Мы готовы согласиться с тем, что это прошлое, ну, такое или секое, пожалуйста, вы можете занимать любую позицию. Оно для нас в данный момент не, так, не важно. То есть мы сказать, с, большим, с, большой, с большим терпением относимся к разным образам прошлого, которые вы хотите нам предложить. С другой стороны, будущее. Будущее абсолютно как пишут эти же теоретики, оно утратило свой утопический смысл. Мы с будущим больше не связываем ничего столь чрезвычайного, как это связывали предыдущие поколения в середине и в конце модерна. Потому что, конечно, очевидно, что даже для, поколения, там, ну, даже для поколений, которые мы застали в их молодости еще, будущее было наполнено какими-то важнейшими, грандиозными масштабными событиями, там, э, установлением нового мирового порядка, какого-то возможно, как это было у коммунистов там, в течение долгого времени, или э, э, грандиозный какой-то технологический прорыв, который изменит вообще лицо человечества. Все это было наполнено очень... Э, как и научная фантастика там, середины 20 века, очень-очень большими, большими образами и ожиданиями. Так вот, в отношении будущего в настоящий момент у нас нет ожидания. Что это значит? Это означает, что настоящее, как пишут эти люди, у нас разрастается. Оно теперь, это настоящее, в котором мы находимся, оно как бы обжало очень сильно по краям и прошлое, и будущее. Мы пребываем в настоящем. Это одна такая известная такая интерпретация философская. Ей навстречу уходит другая, совершенно как бы обратная, которую, кстати, которой придерживался как раз и придерживается Герман Любе, например, да, этот немецкий философ, который я упоминаю, наоборот. Его мысли сводятся к тому, что наше настоящее сокращается. Ну, сокращается оно не потому что его стало меньше, а прошлого или будущего больше, а потому что э, настоящее стало текучим, оно стало крайне неустойчивым э, структурно, и э, его границы размываются. Это, может быть, примерно ну, где-то смыкается между собой, но и та, и другая, и то, и другая, другая интерпретация фиксирует чрезвычайно важную, важную проблему. Действительно. Несомненно, что в XIX и в середине XX века, и в том числе и политическое время, оно, конечно, имело совершенно другую темпоральность, потому что за спиной у людей надежно стояла французская революция в качестве там, некоторого образца перемен, и они так сказать, все с ней сравнивали, двигались вперед, мыслили каким-то грандиозным освобождением человечества, чего теперь, конечно, нет. И тем самым будущее в значительной степени как темпоральная часть политики сильно сократилось. Надо здесь сказать еще, что это будет такой четвертый тезис во всем этом, надо тут сказать, что ведь произошло грандиозные изменения на наших глазах, на глазах вот, так сказать, ныне живущего поколения. Это изменение, связанное с пониманием того, что называется современность. Современность – ключевое слово там, политической философии в течение там, двух столетий. Почему? И это тоже связано как раз с тематикой настоящего. Ведь дело в том, что... Во всей политической борьбе, там, политической мысли и политической практике существенным было то, что то общество, в котором мы находимся, оно хочет быть современным. И, собственно говоря, целью всех э, любых социальных э, там, движений, партий, э, любых э, политических акторов, э, э, главной целью являлось приведение общества, к состоянию современности. На этом, естественно, в, так сказать, в паре с этим понятием идет отсталость. отсталость. Весь 20 век прошел как бы в этой гонке, в этой гонке так сказать, за современностью для того, чтобы преодолеть отсталость. Вот в эту схему преодоления отсталости и... И перевода себя в режим общества современности прошел весь 20 век. Значит, Это было вполне оправдано, надо сказать, потому что если там 19 век был веком так сказать, колониализма, то 20 век был веком... Пробуждение многих обществ. И он был веком новой глобализации, в которой как бы общества увидели себя заново на фоне других, и они себя увидели иначе, чем раньше. Только в 20 веке сформулировалось вообще представление вот об этой стадиальности развития, потому что... Так, Если брать 19 век и несколько огрублять, то в 19 веке сохранялась такая общая схема всего предыдущего модерна, а именно, что вот у нас есть варвары, а есть цивилизация. Ничего особенно среднего между этим не пролегало. Можно было по-разному относиться к варварским народам. С, большей, как бы, с большим гуманизмом или с меньшим ставить себе разные задачи по отношению к ним, но они при этом оставались э, варварскими. Но в 20 веке ситуация радикально изменилась. И э, э, к концу 20 века возник вот тренд, в котором мы сейчас живем, а это именно тренд, который полностью опровергает концепцию отсталости. Нет никаких отсталых народов больше. Вот эта стадиальность больше. Та стадиальность, на которую опиралась политическая наука прежде, она вся подвергнута ревизии. И постколониальные исследования, они очень четко это обозначают. Есть разные формы жизни, есть разные там общества со своими разными там историями. С разными там какими-то проблемами, да, но никакой отсталости больше не существует. И в этом смысле слова никогда прежде. Внутри современности находятся все те режимы, которые раньше бы считались вытесненными за круг цивилизованных народов. Это очень большое изменение, потому что оно затрагивает и представление о времени. Мы оказались все в одном времени, то есть в настоящий момент мы в одном, находимся в одном времени с правительством Бирмы или с военной хунтой Бирмы, которая расстреливает демонстрантов. И очевидно, что реакция на это, она иная, чем она была бы сто лет назад, например. Этот, это важная вещь о, об изменении характера современности. Значит, и, наконец, оставшиеся два важных тезиса, которые меня тоже занимают в этой связи, над которыми я думаю. Когда, я, когда мы говорим о политическом времени, надо учитывать, что хотя мы находимся все в одном времени и, так сказать, синхронизированы в нем, но в реальности, конечно, политическое время для трех одновременно живущих поколений течет по-разному. Это э, трудно как-то иначе себе помыслить. Почему? Потому что, хотя мы стоим на одной площади в момент политического восстания, но очевидно, что для человека, которому 20 лет, для него следующее 20-летие – это огромное время. Да? Следующее 20-летие. Э, оно трудно даже, его трудно как-то увидеть внутренним взглядом. Трудно его как-то в нем что-то дифференцировать, потому что ближ... следующие 20 лет при... выглядят как такое бесконечное пространство альтернатив. В том числе, как бы, касающиеся и тебя самого, и тебя самого как актора своей собственной жизни и истории. А если человеку 60 лет, там, или 70, тем более, лет, то для него следующие 20 лет... <клев> Они гораздо короче, потому что, очевидным образом, его собственный там социальный и политический опыт 20 лет не такой большой срок. И он ему, естественно, кажется, что повторяемого гораздо больше, альтернатив гораздо меньше в будущем. Ему, наоборот, скажем, ход времени, темпоральность времени и то, что может произойти, представляется гораздо... На менее подвижным, менее, менее лобильным что вполне естественно, наверное, иначе быть и не может. Поэтому здесь несколько внутренних времен присутствуют одновременно в одном политическом процессе. Люди смотрят, они думают, что они примерно одинаково понимают ситуацию. Нет, они понимают ее совершенно по-разному, они мыслят будущее по-разному, а тем самым и темп, темп идущих изменений и их возможностей. Вот эта разница политического времени в поколениях чрезвычайно важна. И последний замыкающий тезис. Главной темой там, одной из следующих лекций будет политический субъект. И главная тема сегодняшнего дня и сегодняшней политической науки – это исчезновение политического субъекта. Политический субъект исчез в старом смысле слова вместе с окончанием модерна. И разные политические философы на разные лады это фиксируют и в России, и в Европе. И у нас есть замечательный левый теоретик Артемий Макбун, да, который написал целую книжку об исчезновении политического субъекта. Но и не только он. Собственно говоря, у нас даже нет и другой литературы сейчас, кроме как литературы об исчезновении политического субъекта в старом смысле. Я не буду дальше эту тему развивать, но я здесь хочу сказать следующее. Дело в том, что в эпоху классических политических субъектов, то есть в эпоху вот этого модерна, в его середине, когда было совершенно ясно, что у нас есть, ну, там, или какой-то новый класс, да, который собирается изменить свое положение в обществе радикально, и поэтому идет на радикальные действия. Или у нас есть просто группа заговорщиков, или у нас есть э, что-то вроде... Некоторой внутренней партии, там, внутри истеблишмента, масонская ложа. Ну, неважно, я не буду дальше перечислять вот эти политические традиционные политические субъекты, которые действовали в 19-20 веке. Сейчас такое так сказать, фиксируется всеми, что... То, что мы считали политической партией, оно больше не действует, так как оно действовало в прежние, в прежние времена. Социальные сети создали новую ситуацию, при которой политические субъекты вообще не формируются долгосрочно. Они в этом смысле слова слабеют все дальше и дальше. А надо сказать, что... Дело в том, что есть такой важный момент, который легко тут обозначить. Дело в том, что когда у вас возникает политический субъект, то есть что такое политический субъект? Это констелляция. Это такая констелляция каких-то э, людей и обстоятельств, которые собираются произвести существенные перемены. Так вот, когда она возникает, то внутри нее, внутри этого сообщества возникает свое время. Вообще говоря, примерно так же, как свое собственное время внутри религиозной секты возникает. Это внутри вот этого сообщества возникает собственное время. они, Поскольку они действуют из положения вот такой субъектности, то они внутри себя ориентируются и противопоставляют себя, вообще говоря, рутинизированному окружающему социальному времени. Когда вы начинаете действовать, то окружающие кажутся вам людьми, у которых ботинки завязли в бетоне, потому что вы действуете быстро, вы являетесь как бы субъектом политического действия, вам нужно все сделать в два раза быстрее. То есть некогда ждать. Главный тезис как бы этого всего дальше-дальше, как бы времени ждет. Нет, <смех> там, и вы вообще живете и действуете под такую музыку, которая вас воодушевляет. Вам нужны марши для того, чтобы идти. Значит, в этом смысле слова: у вас и такая темпоральность. Так вот, дело в том, что. Многие, кто смотрит на сегодняшнюю жизнь в целом, они фиксируют, как, бы, как социологи, там, что у нас есть ну, как бы такое время, только время крайне, либо, либо время крайне регулярного реформирования, которое вообще структурируется там по каким-то моделям сценарного подхода, там планирования, государственного планирования. Либо у нас есть время революции Тахрир, которая как бы ни к чему не ведет. То есть у вас возникает такая констелляция на, ну там, на три месяца, на месяц. Такой политический субъект, похожий на такое облако. Он распадается мгновенно. То есть он политический субъект, который не успевает из себя выработать, там, создать никакой институции, ни партии, ни устойчивого движения с социальными целями. Он как бы образуется как облако, добивается или не добивается какого-то результата, и мгновенно распадается. При этом главную проблему представляет то, что сам по себе этот политический субъект, который возник как облако, он не ведет к, к социальным изменениям долгосрочным. Раньше, конечно, мыслилось сделать так, вот у вас политический субъект возник, у него есть определенные цели, и он, соответственно, собирается изменить, как он говорит, не только сво, ну, там, свою, свой статус как социального класса, но он собирается, ну и всегда заявляет это, действовать в интересах там всего общества, всей нации, если такой язык используется в этот момент, для всех произвести изменения. И он эти изменения формирует. Из этого получается политическая партия, она инициализуется и так далее. Но наши все вот эти последние уже, так сказать, в период расцвета сетей и вот в этой, этой некоторой, в кавычках, постсовременности события, они ставят во всяком случае такой очень большой вопрос, что где же здесь политический, субъект политического действия, а стало быть, и где то время, на которое, где то темпоральность, которая вообще приводит к каким-то масштабным социальным изменениям. Вот на такой ноте я хочу закончить это выступление.